Блогер сомнительной репутации из Брестской э, Братской Республики сделал пост, в котором утверждает, что материалы Фюлин-полимер это очень дорого, и показал, как варить пластик леская триммера, поясняя, что заботится о бюджете своих подписчиков. Но что стоит за словами лжепророка, а также возникающих на горизонте завидной периодичностью прочих производителей типа фюлин-полипропиленщиков. Филин полимер постоянно развивается и повышает эксплуатационные и потребительские характеристики. Мастера, которые работают этим материалом с момента первых поставок продуктов в Россию, помнят, что размер профиля раньше был чуть больше нынешнего, но на основании отзывов практикующих специалистов было принято решение размер сечения уменьшить, поскольку обозначена явная тенденция автопроизводителей на уменьшение толщины бампера. Появление материалов черного цвета для сварки полипропилена обусловлено потребностью восстанавливать детали, которые не подразумевается окрашивать. Например, крепление фар, рамку радиатора или структурный пластик в нижней части бампера. Поэтому при разработке этого материала применяются добавки, делающие филин стойкий к ультрафиолету. Сварку тонких деталей тяжело было выполнять треугольным прутком 3 на 5 миллиметров, и мы предложили круглую нить. Пользуясь случаем, поблагодарю русскоязычных автомастеров из различных уголков мира, которые принимали участие в тесте. За счет компании «Фюлин Полимер Русланд» мы рассылали тестовые наборы 2,5, 3 и 4 мм. На основании закрытых результатов было принято решение в пользу 3-мм нити, действительно качественного продукта, которым вы успешно пользуетесь и сейчас. Ранее поступали отзывы, что работать на длительное время тяжело. Пруток избыточно упругий, устают пальцы укладывать его в шов. Технологи уменьшили упругость прутка для вашего удобства. На запрос наших уважаемых специалистов, что делать с утраченными фрагментами крепежных планок. Мы предложили ленту шириной 15 и 25 мм, а также записали видеоролик, как изготовить такую планку. Вы хотели бы попробовать оригинальный материал фьюлин-полимер, но не готовы платить за набор чуть более полутора тысяч рублей? Окей. Мы вывели на рынок пробник, где уложен 1 метр треугольного профиля и 30 сантиметров плоского. Этого будет достаточно для полноценного ремонта небольшого шва, и вы сможете оценить удобство оригинального материала ценой всего 300 рублей. Летевой пластик, из которого изготовлены бамперы, менее износостойкий, чем экструзионный, из которого производится фюлин. Срезая наплывы от присадочного прутка наждачкой орбитальной машинки, возникает эффект. В меньшей степени срезается более износостойкий пруток и в большей степени бампер соседней области со швом. Нам известна эта ситуация. Технологи сейчас над ней работают и близки к победе без ущерба для прочих высоких потребительских качеств. Частично задача уже реализована в промо-версии. Автопроизводители все чаще при производстве деталей применяют композит пп материал, в котором некоторое соотношение полипропилена и полиэтилена. Фюлин для сварки такой композиции должен обеспечивать высокой адгезией. Это еще одна задача для наших технологов. Сталкивались с материалом ППЕ? Ничем не варится. Досадно. А мы уже приступили к испытаниям полифинил-эфира. И как только будет готова тестовая версия, мы щедро разошлем пробники мастерам, играющих активную роль в обсуждении тем официальной группы Филин Polymer ВКонтакте. Ссылка в описании. Яркий цвет материалов обусловлен не маркетингом, а заботой о вашем зрении. Мы регулярно проводим презентации на местах и знаем, что во многих мастерских недостаточное освещение. Ярко-синий или ярко-красный цвет в работе предполагает наилучший визуальный контраст. Удобство Filion полимер не ограничивается только разработкой в области технических свойств пластиков, но и удобство их использования. Это пластик безликой фирмы, а это авторский продукт, произведенный заботой о клиенте. Что это? Для каких целей? кто производитель и как им пользоваться. На все эти вопросы, а также о цене каждого отдельного материала, о ближайшем месте продажи в вашем городе, текстовом описании, видеоинструкции, узнаете, пройдя на страницу товара по QR-коду. В любой момент сможете вспомнить, что это за продукт, а также в чате задать вопрос техподдержки. Можно обойтись и без считывания QR-кодов. На упаковке нанесен штрих-код. Последние пять его цифр отмечены жирным шрифтом, красным цветом и указывает на номер артикула. В поисковой строке Google или Яндекс указываете FP без пробела и цифры артикула. Первая строчка, предложенная поисковиком, переводит на страницу официального сайта. Возможности те же, что и для мобильной версии. Также сайт определит ваш город и сообщит об официальном торговом партнере, предлагающем оригинальный материал. В таком случае звоните в магазин, называете артикул, выясняете наличие и покупаете на месте. Если у партнера товара нет наличия, заказывайте через интернет-магазин. Уровень цен на материалы «Фюлин Полимер» у всех одинаковый. Если вам предлагают цену даже незначительно ниже, чем на официальном сайте, будьте уверены – это подделка. Ее не стоит покупать. Официальный производитель не несет ответственности и не принимает претензий по такому материалу. Если цена выше, требуйте скидку до уровня рекомендованной розничной цены, как на официальном сайте. То, что я вам сейчас рассказал, это лишь малая часть работ по разработке качественного материала для сварки полипропилена. А в нашей линейке 7 различных термопластов и по каждому мы постоянно проводим улучшения. Уважающие себя мастера, ответьте себе на вопрос. Производители лески для триммера будут ставить перед собой задачи по повышению адгезионных составляющих для сварки автомобильных пластиков. Или все-таки при производстве сделают акцент на другие задачи, связанные с резкой кустарников? Или другой вопрос. Сможет ли производитель безликого, дешевого экструзионного пластика, не обладающий обширной обратной связью с вами, итоговыми потребителями, создать качественный сварочный продукт, даже если хватит немалых денег на разработку техзадания? Сможете ли вы получить от него техподдержку в случае такой необходимости? И где гарантия, что безымянный материал не даст усадку, утратит адгезию или подарит другой сюрприз, что поставит под вопрос вашу деловую репутацию? К счастью, мы живем в то время, когда у нас есть выбор. Выбор технологий, материалов, стиля работы и, как следствие, качества жизни. Определяйтесь в пользу инноваций «Филин Полимер» или наблюдайте со стороны за успешным ростом возможностей и доходов дальновидных мастеров.